Ты пока скачивай, я скажу. Вадим э, изъявил желание разобрать на уроке что-нибудь из классики. Я предложил два на выбор. Бетховен к Элизе и э, Бах "Шутка" Ну, или скерца семинор. Вот. Значит, нотки сейчас Вадим скачает. А, давай откроем тогда к Элизе. Да. Вот у нас нотки. Угу. Очень высокая тесситура в данном случае. Вот у нас да. Тут высоко. Да? Вот. А, давай сейчас быстренько тогда пробежимся. Я тебе что-то э, подскажу, если получится. Так, 19:14, 14. 14. Ну, давай увеличь. 14 это у да. нас э, штабы. Нет, не додис. Нет, не додис. Это Рэ, да? 14 это нота Си. Это нотаси Си. А, да, да, да. Что я по табам, как удобнее, это, во-первых, да. А во-вторых, смотри, значит, когда мы играем на верхних ладах, это для всех, кстати, да, старайся за... сюда заносить все пальцы, пускай они здесь лежат у тебя. Потому что вот такое положение, оно сразу ограничивает тебя в движении. Вот видишь, что происходит? Да, я далеко так не уеду. Обнимай, вот здесь, вот взял, обнял всю балачку. Раз и... И так далее. Давай, попробуем. Сейчас не быстро. Так, так получается. Да -а -а. Radius, ага. меня не туда занесло. Сирэдоля. Si доля si ну, ну, а Не торопись, Максим... Вадим, не торопись. А. Si Сирэдоля. Да. движение. Сыграй спокойно теперь. Мирэ, -si Вот она основная тема и самая известная. Что из чего начинается ты сыграй по табам <звучит> конечно по табам я сыграй. давно по табам не играл можешь на слух уже сыграть ну ничего страшного на слух сыграй <звучит> не волнуйся никто не тебя никто не торопит вот угу. а, так, что... ага это до смотри можно сыграть миля до миля си можно так сказать в табах написано так, миля до ми. То есть со второй струной. Получается так. 0, 0, 8, 7. 12, 14. То есть два варианта. Либо по всему. Гриф, убежишь. Либо миля до ми. И до, до силя. Вот и все. Да. да. Вот и все. Значит, потратили 7 минут или или около 10 Значит, сделали у нас первое предложение. Значит, вот тебе классика. Любить, кстати, очень хорошо. Показательный момент, что э, традиционно ко мне приходят поучить рок, народное что-то, какие-то песни попсатину или что-то. Человек пришел с классикой. Любитель классики. Не, неожиданно, да, и классика это не то, что там рок-классика, что-то такое, а действительно ну, хорошая классика в, в, в самом настоящем названии, да, в виде. Вот, пожалуйста, Бетховен. Я и, и, Моцарта, и рок пожалуйста, могу. можешь дальше. Не, и рок это понятно, потому что и, и рок и я могу. Да, Вот, значит, Вадим, молодец, у тебя хороший музыкальный вкус, несмотря на то, что ты тебе сколько лет? Мне сколько же мне уже 14? Уже? 7... Да, 15. 14. 14. Вот 14 лет. Ни ни ничего себе. Вот на зависть многим. С 14 лет у человека хороший музыкальный вкус. Вот, с чем я и тебя и поздравляю. Родители молодцы, и сам ты молод. Вот. Давай блиц опрос. Давай несколько вопросов в конце урока. Прям таких коротких с короткими ответами. Так, Давай. А... Прям любые вопросы по музыке. Почему хочешь? А... Давай, открывай список. Давай, открывай список, конечно, и поехали. Я хотел сказать Пять минут, это... чтобы все. Бам, бам, бам. По поводу педалей. Это не совсем в сторону балалайки но я думаю большинству балаящников пригодится. Вот. Ну, Которую э... я использую. Да, вот что стоит. Вот что стоит купить сразу? А что вроде как не обязательно? Ну я тебе так советую. Ты, э, я использую вот такой. Боня. Раскашляла собака. Извините. Итак, я использую Zoom, да? Zoom а -а -а, акустический процессор, вот. и этого, в принципе, достаточно. Кто-то использует традиционные обычные педали, то есть э, те, которые содержат все стандартные наборы. Единственное отличие, этот э, процессор заточен специально под а этот самый, акустические инструменты с пьезо звукоснимателями. Имеется. Все. А так можно использовать любые, да. Давай следующий вопрос. Так, а вот еще насчет вот этого же самого процессора, он, он в принципе, сколько стоит и что с ним сложно как-то пользоваться? И... То есть, может, еще поэтому уже, уже вне видео еще один урок проведем по, по использованию, в смысле, этих педалей, по именно обработке звука в Ну, тебя, у тебя на баллайке есть вход ты используешь звукосниматель хорошо вот да то есть э, использование звукоснимателей прежде всего это нужно сам звукосниматель выбрать или уже купить готовый инструмент с, э, электроакустический да можно сделать отдельный урок конечно я с тобой про правильно... дорого он стоит он стоит э, в районе 14 тысяч рублей сейчас. вот ну, в целом не так зрительно, как кучу педаль поэтому покупать. Ну, да, то есть, ну, извини меня, он ну, если взять балалайку, то есть балалайка и педаль примерно одинаково стоит, можно взять дешевую педаль, и она будет точно так же работать, в принципе. То есть она будет хватать. Единственное, там будет больше заточек под электрогитару, где нужно будет это, перегруз и дисторшн и прочие. вот эти. Мне она в целом и под, и под гитару следующий. нужна, и под вас, и под все остальное. А еще насчет программы вот насчет рипера. Рипер. Да, вот использую, потому что он условно бесплатный, то есть ты его можешь скачать любой момент, поставить и он будет у тебя всю жизнь работать. Вот я его себе поставил, за него платить не надо. Я его себе поставил, пытался с ним разобраться, там какой-то прям невероятный дебри, а для меня, для человека, который во всех этих делах, это электронных. Не, это кажется, просто это дело привычка, это дело привычки. Все там на самом деле очень, ну мне понятно теперь, то есть тут надо просто попробовать, посмотреть видеоуроки на YouTube. Вот там особо ничего такого прям сверхсложного нет. Посмотри мой стрим предыдущий, в принципе поможет. Так нет, и это... все, давай последний вопрос и будем закругляться. В принципе, я бы спросил насчет струн. Вот у нас просто альтернатив никаких? У нас они подаются одни в синей упаковке с нечитаемым mm -hmm. названием, которые делают у нас же. Вот у меня друг скоро едет в Россию, чтобы просить купить, причем такого, чтобы вот на 0,28. Я все пробовал, только в Да, 0,28. Господин музыкант. Ну да, понятно, они самые мягенькие. Господин музыкант. 0,28. Вот пускай он тебе берет. И пускай он свяжется, если он в Москву едет, то свяжется с, с Наумовым, он тебе еще а, сделает пучок 10 или 20 струн, сколько хочешь первых. Потому что первые летят чаще, а, чем вторые. Вот, вот как да. раз первые у нас делают. Я пробовал, я даже из России у меня были первые. Вот первые только такие. А вот, я, вот насчет вторых нас не делают. Вот, то есть вторые, ну, образ... вторые можешь э, гитарные использовать. Вторые, это вторая струна гитарная. Савары, Слабела, можешь брать. Карбон. Сам подходит. тоже можно. Ну, Вот он скоро едет, я у него попрошу господин Маликан да, Я так и делал. Я учился, когда в Гнесинке. Я, мы так и вы делали. Покупали хорошие гитарные струны. Именно для второй и третьей струны. Так, Вадим, mm -hmm. спасибо за урок. Спасибо за необычные вопросы. Да, нестандартные. Потому что, э, скажем так и необычный подбор произведения и нестандартный подход вообще в целом вот и спасибо за запись урока потому что на ютубе посмотрят как, как обычно проходит урок Все, в, в дистанцион... да в, в дистанционном формате вот а, ну бывает связь конечно тупит но что поделать это интернет но в целом чаще хорошо работает то есть те кто хочет позаниматься онлайн проверьте свое подключение <laughs> Вадим как тебе урок понравился да, в целом, вполне, я думаю, мы сможем потом еще продолжить, но уже вне формате записи. Ну, конечно, такого, да, да, просто что... сегодня мы для... Я так записи... понял, что педагог мне таким нужен. Без педагога я не справлюсь этим. Ничего страшного. Вот, видишь, нет худа без добра, зато теперь ты знаешь, да, действительно, может, какая-то потребность у тебя новая появилась. Хорошо, спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, балалайки, увидимся в следующем видео, пока.